Собственно, одобрение это важно, но в тот момент, когда начинается, когда нужно принять свое решение, скорее всего, одобрения не будет. И чем дальше я смотрю на свою жизнь, тем больше я понимаю, что чем, чем ближе я к своему решению, тем меньше одобрения и тем больше сопротивление пространства. И это ну такая... Особенность бытия, что ли, наверное, это нужно родиться с серебряной ложкой во рту, для того, чтобы не просто тебя обеспечивали, вот, и тебе помогали, и давали деньги, потому что зачастую а давание тебе денег, это тебя удаляет от твоего, от твоего дела и от твоих действий, нежели чем приближает. Ну, просто потому что у тебя все хорошо, и зачем тебе там дергаться. А внутри-то ты понимаешь, что рано или поздно это все закончится. А, поэтому, отвечая на вопрос, а, без поддержки сложно, но нужно идти. И нужно понимать, что если, чем дальше идешь, и если пространство начинает расступаться, и если препятствия становятся меньше, и они преодолеваются, значит, это правильный путь. Значит, это путь к тому, что вот в результате будет вот этим вот золотым орехом этой добычей. Если все-таки ты идешь и тебе говорят нет, нет, нет, и там дальше стена, стена, стена, и ты еще больше бесишься, и все равно ничего не происходит, значит, все-таки это не то. Ну, это вот